Не, ну знаешь, когда спрашивают там тебе там, как вы в 80-х металлику слушали или переписывали? Нет, слушали, он, по-моему, спросил. Но ну, Мастеров папы вышел в феврале, а летом я уже его записал. И то случайно, ну как случайно. У кого-то там уже, может быть, через месяц была пластинка у состоятельных кротов А нам мелкоте дали потом перезаписать уже летом. Как в 80 металлику слушали вот ушами слушали представь себе да так там же был наверное, гулаг железный занавес все же было запрещено представь себе богатейшие коллекции из звука из кассет катушек а у некоторых состоятельных кротов и из пластинок да на горбушке за пол зарплаты или за зарплату какой-нибудь состоятельный работающий меломан металюга мог себе, да, допустим, скопить и на горбушке прикупить дисочки любимой группы. Это было дорогое удовольствие, очень. Но если ты меломан, тебя ничто не останавливало, да. И были, да, были такие чуваки. Ну это как правило взрослые пацаны, либо чьи-то старшие братья. У них более коллекции пластив, пластов либо тогда было на мелодии э, не на мелодии да и возле мелодии кстати тоже магазин мелодия на маяковский э, горбушка мелодия обмен ты допустим перезаписал, записал с пласта, с пласта диска в хорошем качестве на катушку на большой скорости на каком-нибудь олимпе там ну, не знаю какие крутые катушечные магнитофоны Большой, большая скорость, хорошее качество, почти, почти пластиночные, так. И потом идешь менять его либо продавать на горбушку либо к мелодии. Либо менялись, либо продавали. То есть ты не собираешь коллекцию именно пластов, ты собираешь коллекцию музыки на катушках на своих. Как вы во времена Рюрика в Смуту и Ярополка металлику слушали? ой чувак не поверишь вот ты говоришь одни эти динозавры собрались ну вот потому что как вот рассказы про Гулаг из той же области также про перестройку они сейчас пытаются рассказать благословенные 90 святые чего-чего опять сут в уши понимаешь и это по тому же самому каналу по которому они рассказывают про Гулаг, нам уже не проверить про войну, Великую Отечественную Перестройку Хрущева, Горбачева, ельца И про 90-е святые! Так, стоп! Про 90 я уже сам могу рассказать. И про Горбачева могу рассказать, и про 80 могу немножко рассказать. И тут ты мне заливай. Мне и вообще людям заливаешь про из 90-х. А, ну, похоже, ты. Это жена Ельцина рассказывает. Да, это шье мем. Ну, для вас которые украли всю эту народную суть, да, они были святые, благословенные, где вы озолотились, обогатились, да, а для нас это было, ну, вымирание, равное по потерям с войной. По циферкам. Не хочешь ничего на эту тему порефлексировать? Нет. Твой же муженек устроил эту херню с подельниками, и они для тебя благословенные. О, как интересно. Хорошо, сейчас власть. Не хочет дать оценку этим политическим деятелям? Не Сталину, не, не, вот этим вот. А не хочет. Ясно. Ну, похоже, политика продолжается. Перестройка продолжается. 90-е продолжаются. Если все хорошо, нормально, классно, да, и пересмотр, пересмотра итогов президиата не будет. Ясно. Тогда, тогда пока. Тогда можешь дальше ничего не говорить. Как говорят. ну у вас же там ничего не было. Вы ж ели чего вы ели? Вы ж ели друг друга, да, после ГУЛАГа. Потом. 80 вы не могли металлику служить? Да. Вот. Опять же, из-за ГУЛАГа, да, да. Потом все же было запрещено, все рок-группы были запрещены. Только что-то они так, блин, все прекрасно чувствовали: все эти гонимые рок-музыканты. За железным задним. Все они прекрасно себя чувствовали. Прекрасно. А если еще они были подписаны на москонцерт то все площадки были в их распоряжении. Ну да, отчисляешь, может, концерт там что-то. Если не жалко. Но все площадки в том распоряжении. И реклама в том числе ему с концертовская. Но не хочешь с мозг концерта, потому они требуют. Вы в игре, когда вот эта баба там в конце... цой пришел устраиваться на место банана, да, музыкантом. И говорят, у вас есть диплом о высшем музыкальном образовании. А Вася негр не говорит, он музыкант от Бога. Зачем ему корочки Нужна справка из медицинского, медицинского из музыкального образов, образовательного учреждения. Он только встает и уходит на, значит, петь песню. Ну хорошо, нету тебя образования музыкального. Ну и Подпольные концерты в ДК. Квартирники. А если еще прокатиться с туром по Сибири или Уралу или Дальнему Востоку. Ну, вот известная группа какая -нибудь. Альбом выпускали на магнита. На кассетах и на катушках. Даже иногда с полиграфией. Да. Были такие подпольные самодельные альбомы тоже распространялись за денежку Ну, допустим, музыкантам некогда этой херню заниматься. Просто прокатиться с чесом по каким-нибудь городам и весям Легко, если группа модная. Ну, в смысле. Подпольно модная. Никакое КГБ советская власть не смогла им помешать. Ним покупаешь билет, приезжаешь к друзьям. У них же останавливаешься, у них же квартирник. А если, если каким-нибудь директором ДК? Дружба! Ну тихонечко вечером сделать концерт на 300 человек. С каждого по трешнику. Ну, половина придут, конечно, на халяву. Другая половина придет за трешник. Ну, все. Половина музыкантам. Половина строителям. Как вы жили в 80-е? А хер знает. При, при Рюрике-то при аэрополке? Надо, да, вот ты говоришь, вспомника. Да, вспомника, но это мы же, как ты знаешь, есть такие бытописатели, вот Шмелев, бытописатель московской жизни дореволюционной. Такая христианство, там православие радопосконно, суконно, бытописательство. Почему нет такого сейчас про благословенные 90-е, 80-е, 70-е, 60 -е? Ну получается, вот на стриме мы немножко вот это лакуну заполняем, до да, вакуум на катушечнике нулевого класса качество намного выше чем на виниле в смысле нет треска вот этого у меня вот тоже пластиночное качество Ну и что вот это но ну, опять же если ты с пласта переписываешь, что вот это но ну, она как-то там шумоподавление было в общем то ну смотри чтобы записать эту пластинку музыканты записывались на пленку ну понятно не на такую а вот на такую ну на катушку же, да, нулевого класса, там какая скорость-то, с обалденной скоростью, качество было дай боже, но тут не, не столько даже с, записать качественно, сколько потом воспроизвести по-человечески, потому что в общем-то советские усилители, не, с 90 колонки это да, это мощь, а усилок, усилок, хороший усилок, сколько он стоит, э, брат это были кругленькие суммы и все остальное они живут в другом правительство на другой планете живет родной Вы забыли Кинзадзу? надеюсь будет специальный ад для депутатов ну знаешь надеется на рай для тех кто от них пострадал на ад для них это как-то не по не по марксистски харе ждать милости от природы от депутатов от босха то, что возможно человеку вот мне кажется можно сделать здесь Понимаешь? вывести из скотского состояния 86 процентов крестьян дать им образование социальные лифты чтобы они могли не только на земле выживать между голода вот голод через каждые три пять лет семь голод между ними они выживают и тут большевики проклятые и ликвидацию безграмотности социальные лифты. Хочешь работать? Работай, хочешь учиться, учись, хочешь по военной карьере, по военной, по медицинству. Да, медицин. Нет ограничений для тебя теперь. Это раньше господин товарищ Барин, господин Барин, господа бояре, только для чистой публики. закона о кухаркиных детях. Помните? Запрещающий мещанам получать высшее образование. В общем, там была какая-то своя черта оседлости, да, по имущественному цензу, да, да, будьте любезны. Сословное общество во всем его красе. Да, который русский народ приобщили к сокровищнице, сокровищнице русской культуры, дав образование. И мировой в том числе. И включив социальные лифты на всем продаж, протяжении социальной листи, На всем. Из крестьян, да, от сахи. От сахи в министры, от сахи в генералы, от сахи в академики и профессора. И это не сказка, это быль. примета Митрофанушка. А, гулаг. А, то есть ты видишь только гулаг. Так, а вот этого ты не видишь. Понятно. Ну ладно, все, пока.